Всем привет! С вами я, Любомир Борода. Друзья, сегодня хочу рассказать вам о том, как можно сплести браслет, имея на руках всего лишь небольшой отрез паракорда и немножечко микрокорда, без всяких дополнительных застежек, при прибамбасов и при блуд. Согласитесь, не всегда есть под рукой дополнительные элементы, а паракорд с микрокордом, в принципе, можно найти практически всегда. Итак, давайте делать браслет. Итак, приступим. Для начала нам надо выбрать основу нашего паракорда. То есть каким цветом будет основа нашего браслета. Я для нашего случая возьму черный паракорд 550 компании AdWord.Rob. А, теперь время определиться с микрокордом. Микрокорд я также использую компании AdWord.Rob. Но адрес сайта, в принципе, даже вы можете посмотреть вот здесь. Он написан. Также я оставлю в описании к этому ролику, для того, чтобы было вам удобней. Вот, собственно разных цветов. Это еще не все, которые у меня есть. У меня их достаточно больше. Но это так я выбрал, чтобы вам показать. Я думаю, что в нашем случае мы возьмем... Давайте возьмем вот такой вот ярко-синий, наверное. Нет, лучше вот, вот возьмем Neve. Neve Blue. Он как раз будет классно смотреться с нашим черным Паракордом. Итак, друзья, первым делом мы берем отрез паракорда. В моем случае это 80 сантиметров, вот он уже сложен пополам. По идее можно взять меньше, вот. но я всегда беру больше, это вы уже знаете из моих предыдущих роликов. Я люблю оставлять запас на всякий случай. Плюс в этом браслете нам надо обязательно плести бриллиантовый узел. И соответственно, если мы будем экономить, то узел будет плести не так удобно, когда концы у вас все-таки подлиннее. Вот, собственно, берем середину. И первое, что мы делаем, мы делаем петлю таким вот образом, понятно да, еще раз, закидываем сюда и проводим под петлей, понятно, вот так вот должно получиться, а потом этот хвост проводим снизу и сверху накидываем в петлю, заводим в нее и затягиваем Затягиваем оба вместе одновременно, для того, чтобы не сделать один конец длиннее другого. Вот такая петелька у вас должна получиться. Эту петлю можно удобно отрегулировать, то есть вот таким образом ее распуская, таким образом ее зажимая, для того, чтобы сделать чуть-чуть меньше под наш узел. Вот так вот сделали, чуть-чуть сместили, подтянули. И соответственно отрегулировали ее по диаметру. Что мы делаем дальше? Дальше мы примерно определяем размер нашего браслета. Петля это то место, куда будет вставляться бриллиантовый узел. Примерно прикидываем тот момент, где у нас будет узел. Но ну, в моем случае он где-то здесь. Как блисти бриллиантовый узел у меня есть ролик. Поэтому здесь я вам покажу по-быстренькому. И дам ссылку на ролик, чтобы вы могли уже более тщательно посмотреть, как это делается. Вот мы сделали бриллиантовый узел. И начинаем его затягивать. Вот я чуть-чуть перетянул. И, соответственно, узел мне надо немножечко переместить. Для, переместить. для этого я его, соответственно, чуть-чуть расслабляю и сдвигаю подальше к концу Итак, вот мы поставили узел на нужное нам место, на нужное расстояние накинули на руку, просунули его в петлю посмотрели что у нас э, есть какой-то запас Вот у меня заходит два пальца учитывайте потому что здесь будет микрокорд и он заберет небольшую часть объема от браслета и соответственно если вы здесь сделаете в притирочку уже впритык то потом у вас браслет будет ну, очень туго затягиваться и соответственно если браслет туго сидит на руке но ну, вот прям в притык, да то учитывайте опять же тот момент, что ваша рука, когда жарко, она становится немножко больше. Когда вы занимаетесь спортом, она тоже немножко, так сказать, раздувается, и браслет начинает сжать. Плюс, когда какой бы ни был паракорд и микрокорд качественный, когда вы его мочите, когда вы с ним купаетесь, моетесь и прочие пироги, то он немножечко становится таким как бы суховатым. Вот, и соответственно тоже немножко как подсаживается что ли. Дальше я беру свой станок, прокордджик и растягиваю на нем нашу основу для браслета для того чтобы было удобно оплести это все дело микрокордом. Микрокорды для таких дел я беру чуть больше двух метров. можно взять два, но опять же на последних стежках вы будете очень сильно экономить. И бывает такое, что вот можно чуть-чуть совсем не подрассчитать, и вам не хватит двух-трех стежков. Ну, соответственно, <coughs> тут уже будет вариант либо переносить узел и делать браслет плотнее, либо оставлять так и говорить клиенту, ой, извини, не хватило, либо напаивать маленькие кусочки микрокорда и тем самым создавать себе неудобства. Вот. соответственно, ну, как я считаю, лучше взять больше я всегда беру больше. Здесь вот я сейчас взял примерно 2,20 микрокорда, компания Эдвут Троп, про которую я вам уже говорил. И, соответственно, опять же, находим середину и начинаем плести обычную кобру. Как оплетать две жилы 550-го паракорда микрокордом, я показывал в своем ролике плетем ланьярты из паракорда микрокорда. Ссылку на этот ролик я даю в описании к сегодняшнему нашему уроку если кто-то не хочет переключаться на другой ролик для того чтобы посмотреть как это делается покажу здесь вот тут у меня середина я беру левый конец и накидываю его на основу нашего браслета таким вот образом потом беру правый конец накидываю сверху на левый конец Провожу под основой и в получившуюся петлю завожу хвост. И этот узелок аккуратно затягиваю, не перекашивая ни в одну, ни в другую сторону, для того, чтобы оба конца у нас были одинаковые по размеру. Если вы перетянете сюда или сюда, это как в случае со шнурками. В конце приплетения вам может не хватить. Далее мы берем уже этот хвост с правой стороны и точно таким же образом накидываем его сверху на основу левым хвостом проводим над правым под основой и в получившуюся петлю и затягиваем всегда старайтесь затягивать равномерно чтобы у вас шел узел к узлу опять начинаем с левой стороны то есть вы все время чередуете хвосты стороны с которых начинаете накидывать на основу. Теперь опять справа, накинули здесь, накинули здесь, провели, за зашли в петлю, затянули. Тут нет вообще ничего сложного. Вот у нас остались последние стежки. Смотрите, паракорды, как я уже говорил, я взял 80 сантиметров. Вот, и вы видите, что при закреплении на джик не такой уж и большой хвост остался, соответственно, не страшно его потерять. Вот, а микрокорда я брал 2 метра 20 сантиметров, учитывая, что браслет я делал на руку... У меня запястье 18, я взял немножко больше, примерно на запястье 19 сантиметров впритык притык в обхвате. Вот и считайте, если вы хотите сделать средний браслет на среднюю мужскую руку, то вам нужно иметь 70-80 сантиметров паракорда 550 и 220 сантиметров. 2 метра двадцать сантиметров микрокорда, потому что хвосты у нас, вон, смотрите, остались там по 6-7 сантиметров. Это как раз нормальная практика, лучше оставить столечко, нежели у нас чего-то не хватит. Нашу конструкцию можно снимать с джига для следующего этапа. Итак, остался последний шаг. Убрать концы. Тут все просто, мы берем ножнички, отрезаем, подплавляем, только не сжигайте, и прижимаем, чтобы получилось вот так вот красиво, с этой стороны делаем то же самое, обрезаем, Ловляем, прижимаем. По идее браслет готов, но остались два хвоста. Соответственно, есть два варианта. Первый, мы можем обрезать прям под узел, оплавить, прижать. И у нас будет браслет собственно цепляться за узел, и это и будет его окончание. Но... Я делаю немножко по-другому Я беру вот такие вот бусинки Вот эти бусины Они стоят Не знаю, какие-то там копейки Их продают кучей а Насчет Алиэкспресса не скажу Но у поставщиков, которые Да и на Алиэкспрессе, наверное, есть Но я беру поставщиков, у которых беру паракорд Эти бусины, собственно Их очень много цветов Стоят они какие-то понты И они удобны как раз вот В плане каких-то там хвостовиков для таких вот э, браслетов. Собственно, что мы делаем? Мы продеваем бусину в паракорд на один хвост и на другой. И здесь уже смотрим, э, какой длины мы хотим оставить хвостики. На такую длину примерно э, оставляем наши бусинки. Я никогда не делаю ровно, потому что мне не нравится, когда вот прям ровно-ровно все это отрезано. И поэтому я делаю примерно вот так. Один кончик делаю короче, один кончик делаю длиннее. Ну, давайте начнем с того хвоста, который длиннее. Собственно, я его просто обрезаю. Чуть-чуть подгоняю сюда поближе. Потом оплавляю конец подтягиваю бусину к самому хвосту и таким образом прижимаю с одной стороны надавливаю бусину и с другой стороны надавливаю ну вот в моем случае зажигалкой прижимным так сказать устройством и получается вот такая вот штука то есть эта бусина отсюда не слетит а теперь вторую вторую мы делаем несколько короче соответственно вот в этом месте я ее обрезаю обрезаю паракорд И делаю то же самое. И получается такая у нас штука. Осталось дело за малым. Одеть браслет на руку. Девать левой рукой на руку правую не всегда удобно, особенно когда ты делаешь это на камеру и немножко волнуешься, но все равно получится. Вот, собственно такой получился браслет, он держится за петлю, у него есть немножко свободного места для того, чтобы он не давил. и так вот торчат эти штуки. Кому-то они, наверное, неудобны. Но многие, наоборот, любят, чтобы такие вот хвостики торчали. Ну, носить можно как вот на эту, например, сторону, так и на другую. А можно одеть его вот таким образом, чтобы... Сейчас покажу. Вот так. Чтобы эти хвосты были у вас на запястье с этой стороны. Как обычно и стоят все бусины, любые... Замки и крепежи на браслетах, они всегда смещаются на эту сторону запястья. Вот таким вот образом. И тут уже получается, они вам особо и не мешают, и прикольно смотрится. Такой вот получился, друзья, браслет. Спасибо за внимание. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Ну, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно комментируйте. И я очень бы хотел вас попросить, чтобы вы делали репост, сделали репост этого ролика в социальные сети. Тем самым вы поможете моему каналу развиваться дальше. И это меня очень сильно мотивирует на создание более интересных роликов. Также задавайте вопросы, спрашивайте, что вам интересно, что вам показать в следующем ролике. А я с удовольствием постараюсь оправдать все ваши надежды и желания. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.